Всем привет, с вами я, Радмит. В этом новом видеоролике мы с вами разберем, как же понизить пинг в CSGO в 2022 году. Эти способы будут актуальны на 2023, 2024, 2025 и вообще до конца вашей жизни, вот э, существование вообще CSGO, вот. Как бы и тут немного способов, очень маленький видеоролик, но эти способы, которые реально больше всего помогают. Первый способ будет, если вы подключены через роутер, просто по Wi-Fi, то есть вот вы, у вас можете вот так зайти и подключиться без никаких проводов, то это как бы не ошибка, то есть как бы вы можете спокойно пользоваться, но пинг у вас будет больше и скорость интернета соответственно меньше, то есть вы будете качать какую-то игру, у вас скорость будет меньше, то есть меньше возможно даже в два раза, в три, то есть как бы и вообще скорость передачи интернета как бы просто берете. Если у вас есть возможность, какой-то разъем в ноутбуке, если вы в ноутбуке Если у вас нет, то, ну к сожалению, у вас не получится Берете просто и таким вот, на экране показывает Вот такой вот берете, бротер себе суете И в красоте берете вот так себе в разъемчик Либо в комп сзади берете, оп, и у вас все по красоте Белым проводом берете, суете себе его в ноутбук, в ваш разъемчик или в компьютер, и все, и у вас все по красоте. Если у вас есть такой разъем, но у вас нету провода, провод купить, он стоит копейки, зато это реально больше всего поможет. Далее, следующий способ будет а, открыть, выполнить. То есть вы берете, а, либо комбинация клавиш Windows плюс R, либо просто пишите выполнить, открываем, и вот эту вот команду ncpa.cpl. После этого, как вы ввели эту команду, нажимаем ОК, у вас появляется вот такая менюшка, в которой выбираете, если у вас тут много их, э, то выбираете там, где у вас 4 полочки зелененьких, Два раза тыркаете левой кнопкой мыши, потом заходите в свойства и выключаете все, кроме IP версии номер 4, то есть IP версия 6, все вот это вот, галочку выбираете. оставляете только галочку на IP версия 4. Э, ОК. Закрыть. Дальше, следующий способ, это будет, заходим в ваш стим, э, переходим в, вот сюда в левом углу в стим, настройки, переходите вот в загрузки, и регион для загрузки ставите ваш регион, у меня это Беларусь, ставите, может быть, если там есть ваш город, ставьте, это будет вообще просто прекрасно. Далее, э, как бы... Следующий способ, это будет как бы вы берете, вот у вас такая вот стрелочка, и у вас здесь будет в приложении, которое у вас работает в фоне. Соответственно, браузеры все абсолютно закрываете, что у вас есть. Да даже просто проще через ctrl shift Escape в процессах выключаете всякие дискорды, все, что вам не нужно, выключайте, потому что оно будет потреблять ваш и интернет, соответственно, вашу память и много чего другого, вот следующего способа нам нужно зайти в CS погнали. Далее мы зашли в нашу CS после чего заходим в настройки, в игра, игра, и ставите ограничение производственной способности ограничены. но если у вас хороший интернет, я спорю, как бы понятно, что у вас как бы, если у вас большой пик, значит у вас хороший интернет, но все равно ставьте неограничено. это CS, CSGO будет потреблять максимальное количество интернета, которое только возможно. Ну и максимально допустимый пинг в поиске матчей. Ставьте, все зависит от того, какой у вас пинг был. То есть я, допустим, ставлю 70 плюс-минус. Могу меньше поставить, и как бы у людей будет нормальный пинг. Как бы это все будет. Но тут нужно как бы проверять, потому что если вы поставите там 30, то у вас не найдет игру. Вот. Ну, в этом видеоролике я хотел вам помочь, помочь вам э, в решении того, если у вас большой пинг. А с вами был я, Армит. спасибо за просмотр этого крутейшего видеоролика, поставьте лайк и пишите в комментариях ваши идеи для видео, помог я вам или нет. Но, если же я вам не помог, то как бы смените провайдера, потому что по-другому уже никак. С вами был я, Армит. всем удачи и всем хорошего настроения. Пока-пока.